Всем привет, вы на канале Адамашек, и Сегодня я продолжаю играть Бразерс Нармс Хелк Хигвейс. Ты в порядке? В порядке. Старик, не бывает, да? как ты? Нужен врач? Нет, я не ранен. Ладно, а что с тобой? Ты кто? Разведчик из 502-го. Английский ублюдок от богатого отца и бедной матери. Вот так. А ты кто? Кевин. Скажи, Кевин, ты веришь в судьбу? У каждого из нас есть предназначение, которое нужно выполнить перед смертью. Леггет или как его там звать Никому не говори о том, что рассказал мне. Почему? Иначе тебя убьют. части был. Открыть секрет. Первая плохая новость. Стогола. Хочешь кофе, Бейкер? Эй, Маку нужно поговорить с тобой. А ты, Френки, веришь в судьбу? Не начинай, дай выпить кофе. Бовеет вас. Я серьезно. Черт не знает, Доус. Кого-то убивают, кого-то нет. Не похоже, что в этом деревня. Ответь себе честно! Думаешь, я бы мог торчать тут, стреляя из 20-футовой пушки весь день? Ты что, в сказке? И как тебе там? Я тащу хренову базуку. Все хорошо? Кто это? Подполковник Коул Мэтт. Что? Как? Что? Ах всюду немцы! Лайт один! Нам нужна подвога, черт возьмите! Прием! Это Киков Тут немцы! Нам нужно подкрепление! Нас палят из пулеметов, минометов и всех остальных! Даран! Мне плевать, каким дерьмом тебя накачали! Делай что хочешь, мать твою! Но оставайся на связи! И не высовывай голову! А, это из первой части, наверное, воспоминания, я так понял! Это Киков Слышите меня? Даран, твою мать, не поднимай голову! вот это фулфейки нормальные. Ну да, я же сказал, это из первой части. Боб! Боб! Чё? Когда нас атаковали наши же самолеты, он вывел людей, чтобы разложить панели. Он был позади других ребят и. Он выравнивал панели! С чего? Мэт, я не знаю. Он выровнял пару, а потом. потом шлеп! Мы так и не нашли снайпера. Только зарубки на подоконнике, мать его! Он убил семерых. Неважно, был ли он там или нет, это ни хрена не имеет значения. Это никогда не случится. За линейкой сходить я ставлю на расселе. Рыжий, мне нужно поговорить с тобой. Это ужасная потеря, сержант. Вы нашли этого гада? Сэр? Да, сержант? Вам сообщили из дивизии о том, куда идет разведотряд. Думаю, вам лучше самому им сказать, сержант. Да, сэр. С удовольствием, сэр. Зачем он это сделал? Зачем так безрассудно-то поступать? Он многих спас, рыжий. И сколько погибнет из-за того, что его нет рядом, чтобы вести их? Тут ни в одном бое дело. А лучше, чтобы он был здесь, а вести было некого. Как ты оцениваешь жизнь одного офицера? В 20 человек? Ты сам 40? знаешь, мать твою. Здесь все в порядке? Просто разговоры. Что-то нужно? Из дивизии пришел приказ. Ваши люди отправляются в Эндховен на встречу с Синком и 506-м. Вы войдете в состав этого корпуса. Удачи! Если хочешь совета, а вопрос риторический, отбрось войну. и обкусим. Так, вот дурмовое надо куда-нибудь Надо его... <плёк> капут! <плёк> <плёк> и капут! Кап капут. Ничего, сейчас мы этого снайпера достанем. Нужно быстро подобраться туда, чтобы он не успел никого подстрелить, пока мы тут. Ты пообщел. Да Ещ один копьюл готов! Как тебе понравится это! Фурец. Прекратить огонь! Прекратить огонь! А не мертвы! Б! Что страшно? Немцы. Падай. Вот так пад. Да не высовывайся ты. ты самоубийца что ли я сказал вам пацаны не высовывайтесь я тебе сказал не высовывайся. тихо тихо тихо сейчас я выснулся а уж Вот и вс. Вот не вс. Всем постам. Враг уничтожен. Осталось снайпера. Замудохай его, ой! Да, мудохай, на! А скоро я правлю туда же твоих друзей! На! Как ты? Да, получил слегка. Больно, это был он, ублюдок, который застрелил Коула. Пошли назад к парням. Цель уничтоженная так. Я Йо искал хан, американцев. О, это вы. Вашему лицу досталось с нашей прошлой встречи. Тут поблизости стоят две здоровые пушки. Еще я заметил склад боеприпасов и заправочную станцию. Я нарисовал карту для... Для того, оружие к бою! Let's <laughs> go. Пошли! Пошли! Пошли! Понял. Несите сюда базуку! Укрить ее. Джаспер, живы туда! Не прекращать огонь! Так, ну пошли, гол. Нормально. Извиняюсь, но мой сын Питер, я не могу найти его. Я волнуюсь, он шел за мной, но потерялся. Это полностью моя вина. Я дал ему пистолет для защиты, а не мести. Поможем человеку. Он вытащил нож Гитлер-Югент и попытался меня зарезать. И что дальше случилось с ножом? Куда теперь? Ты видел мальчишку? Что? Что? Я видел Ника. Он сказал, что потерял своего сына поблизости.